Здравствуйте, уважаемые пользователи! Тема сегодняшнего урока – начисление амортизации основных средств. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете производится ежемесячно и начинается в месяце, следующем после месяца даты ввода актива в эксплуатацию. Исключением из этого правила являются основные средства, для которых используется производственный метод эксплуатации. В этом случае амортизация начинает начисляться уже со следующего дня после ввода в эксплуатацию. При вводе начальных остатков, основных средств или при вводе актива в эксплуатацию в информационную базу вводятся следующие данные. Метод расчета износа. Ликвидационная стоимость. Срок полезного использования. Стоимость актива или объем выработки для целей расчета суммы амортизации. В информационной базе прикладного решения «Бухгалтерия для Украины» редакция 1.2, начиная с 1 апреля 2011 года, возможно использование следующих методов расчета износа прямолинейного, метода уменьшения остатка, кумулятивного по сумме чисел лет, производственного пропорционально объему продукции, ускоренного уменьшения остатка, 100% начисления износа в первый месяц эксплуатации и 50% в первый месяц эксплуатации с начислением оставшихся 50% при списании актива. Метод выбирается в соответствии с требованиями пунктов 26, 27 и 28 ПСБУ-7 «Основные средства». В зависимости от выбранного метода при начислении амортизации используются определенные параметры актива или же данные из вспомогательных справочников таких как параметры выработки ОС для производственного метода или годовые графики амортизации для прямолинейного метода в случае неравномерного износа активов в течение года. Справочник «Параметры выработки ОС» содержит перечень параметрам, по которым в системе учитывается выработка оборудования. Справочник имеет достаточно простую структуру, по сути, содержит только наименование параметра и единицу измерения, как в данном случае это часы намотки и единица часы годы. Учет фактической выработки отражается документом выработка ОС, который мы рассмотрим несколько позднее. Справочник годовые графики амортизации ОС имеет гораздо более сложную структуру, и содержит список вариантов неравномерного начисления амортизации в течение года. Например, для оборудования, которое интенсивно изнашивается в летний период, можно установить определенные коэффициенты начисления амортизации, как в данном случае, начиная с апреля по сентябрь месяц. При этом амортизация будет рассчитываться пропорционально значениям этих коэффициентов относительно суммы коэффициентов. То есть в данном случае. Сумма коэффициентов составляет 12, соответственно в апреле будет начислена одна шестая часть годовой амортизации, так же как в мае, июле и в сентябре. В июне будет начислена 1,12, а в августе 1,4 часть годовой амортизации. Для обеспечения правильного отражения операций по начислению амортизации основных средств для каждого объекта указывается способ отражения расходов по амортизации. Список способов хранится в одноименном справочнике, каждый элемент которого имеет табличную часть. В табличной части указываются счет затрат на амортизацию, налоговое назначение затрат, налоговое назначение по НДС, Статья «Затрат на улучшение основных средств». Здесь же определяется аналитика счета затрат, состав которой зависит от настроек счета, и коэффициент распределения затрат. Если у нас в табличной части присутствует только одна строка, коэффициент всегда равен единице. Если нам требуется по той или иной причине распределить затраты по разным счетам учета – мы можем сформировать несколько строк табличной части, например, так как это сделано в способе отображения расходов по амортизации, ремонтная делянка, в котором в табличной части присутствуют две строки с почти аналогичными параметрами, но с разной аналитикой по подразделениям, это цех 1 и цех 2, и самое главное, и разными коэффициентами, в первой строке это 0,8, во второй 0,2. При такой настройке затраты будут распределены по подразделениям пропорционально коэффициентам, указанным в табличной части, по отношению к сумме коэффициентов. То есть 80% затрат будет отнесено на цех 1, а 20% на цех 2. И обратите внимание на то, что для получения информации о данных табличной части элемента справочника не обязательно заходить в карточку элемента, так как настройка формы списка этого справочника позволяет получать эту информацию непосредственно в самой форме списка. Закроем справочник и продолжим нашу работу. В течение всего периода эксплуатации параметры амортизации могут оставаться неизменными. Но в случае необходимости могут быть изменены при помощи нескольких документов конфигурации. Это в первую очередь документ модернизации основных средств, а также документы изменения параметров начисления амортизации ОС и изменения графиков амортизации основных средств подробно с назначением и структурой документа модернизация основных средств мы знакомились на соответствующем уроке который так и называется модернизация основных средств сейчас же нас интересуют результаты проведения этого документа давайте откроем один из документов модернизации перейдем в результаты проведения документа и выведем на экран отчет по движением документа Развернем результат формирования отчета на всю рабочую область экрана и отметим, что при проведении этого документа возможна регистрация новых параметров, которые непосредственно влияют на сумму начисленной амортизации. Это параметры срок полезного использования, предполагаемый объем продукции или работ в натуральных единицах, а также объем продукции работ для исчисления амортизации в натуральных единицах при использовании производственного метода. Срок использования для вычисления амортизации, стоимость для вычисления амортизации, которые хранятся в Регистре сведений «Параметры амортизации ОС» бухгалтерский учет. В Регистре сведений «Параметры амортизации налоговый учет» могут быть изменены значения параметров «Срок полезного использования в месяцах», «Срок использования для вычисления амортизации в налоговом учете» и «Стоимость для вычисления амортизации». В учете отражается проводка по дебету счета учета основного средства, что увеличивает его первоначальную стоимость. Закрываем результат формирования отчета и окно результатов проведения документа модернизации ОС и сам документ. Переходим к знакомству с документом изменения параметров начисления амортизации ОС». Для этого на закладке «ОС панели функций» откроем форму списка документов изменения параметра начисления амортизации ОС». Давайте проанализируем уже существующий в информационной базе документ. В форме любого документа учета должны быть заполнены стандартные реквизиты. Это дата документа, организация и ответственный. Реквизит ответственный заполняется автоматически. А в реквизите событий следует выбрать из выпадающего списка, соответствующее нашему действию, события. В данном случае выбрано событие «Переоценка» и, как нетрудно заметить, список событий хранится в справочнике события с основными средствами и может хранить произвольное количество событий, которые необходимо регистрировать при формировании документов по учету основных средств. Закроем список выбора и познакомимся с реквизитами табличной части документа. Наличие табличной части говорит о том, что мы имеем возможность в одном документе выполнить изменения параметров произвольного количества основных средств. Как практически все документы учета основных средств, табличная часть имеет сервисные возможности, такие как подбор из справочника основные средства и кнопку «Заполнить», которая позволяет выбрать один из двух режимов заполнения. Режим заполнения по наименованию» позволяет заполнить табличную часть несколькими основными средствами, которые имеют одинаковые наименования. Режим «Для списка ОС» предназначен для заполнения реквизитов всех строк табличной части данными, которые хранятся в информационной базе. В данном случае, если мы нажмем кнопку «Для списка ОС», мы получим предупреждение, что заполнение данных возможно только в непроведенном документе. Примем это предупреждение к сведению. И для тестирования заполнения реквизитов отменим проведение документа. И снова нажмем кнопку «Заполнить». Выберем режим для списка ОС. Нажмем кнопку «Да». И увидим в результате, что все реквизиты строки табличной части, кроме реквизитов, связанных с производственным методом амортизации, заполнены актуальными на дату проведения документа значениями. Нам остается внести новые параметры в зависимости от назначения текущего документа. Помнится, что в этом документе было изменено значение стоимости для вычисления амортизации – 4 900 000 гривен. Остальные значения мы менять не будем и проведем документ. В панели инструментов находим кнопочку движения документа по регистрам», нажимаем ее и убеждаемся в том, что в регистре сведений «Параметры амортизации ОС Бухгалтерский учет» внесены данные из строки табличной части и самое главное в нашем случае – Новая стоимость для вычисления амортизации. В регистре сведений события ОС зарегистрировано событие переоценка, выполнено текущим документом. И, наконец, в регистре сведений параметры амортизации ОС налоговый учет зарегистрированы значения, которые соответствуют текущим значениям в информационной базе. При проведении документа также формируется движение по регистру сведений «Первоначальное сведение ОС Бухгалтерский учет», в котором могут быть изменения в первоначальной стоимости и в способе начисления амортизации. Закрываем окно результатов проведения по регистрам. И давайте посмотрим, как отражены результаты проведения документов в отчете сведения ОС. Для чего? Откроем карточку актива при помощи кнопки «Открыть». И перейдем к сведениям об ОС. Раскроем отчет на весь экран и увидим, что стоимость для вычисления амортизации равняется внесенному нами значению в 4 миллиона 900 тысяч гривен. Попутно отметим, что именно в этом отчете мы получаем консолидированную информацию о большинстве параметров учета основного средства, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Закрываем отчет, закрываем документ «Изменение параметров начисления и амортизации» и форму списка этих документов. И переходим к документу изменения способов отражения расходов по амортизации ОС». Открываем список документов и обнаружим, что в нашей демонстрационной базе такой документ не формировался. Давайте сформируем свой новый документ. Нажимаем кнопку «Добавить», раскрываем форму документа на весь экран. Снова отмечаем факт, что должны быть заполнены стандартные реквизиты, дата документа, организация и ответственный. Определяем события. В справочнике демонстрационной базы уже существует соответствующий элемент справочника измененный способ видображения вытрат по амортизации». Выбираем это событие. И переходим к реквизиту «Способ отражения расходов по амортизации». В это поле следует ввести способ отражения расходов по амортизации, который предстоит назначить для выбранного нами в табличной части основного средства. Давайте для тестового примера выберем самый первый способ «Администрация». В табличной части выберем первое попавшееся основное средство – например линия фигурного плетения вспомним что так же как и в других документах мы можем воспользоваться механизмом подбора из справочника или же заполнить табличную часть по наименованию как вы заметили здесь отсутствует вариант по списку основных средств так как никакие дополнительные параметры здесь заполнять не нужно проводим документ и неожиданно сталкиваемся с ошибкой проведения документа Документ провести не удалось в связи с тем, что основное средство «Линия фигурного плетения» еще не введено в эксплуатацию, а в таком случае изменение способа отражения расходов по амортизации ОС не имеет смысла. Закрываем окно служебных сообщений и выбираем другой необоротный актив. Например, в папке «Станки» «Станок фигурного плетения» и повторяем попытку проведения. Теперь документ благополучно проведен. Ознакомимся с движениями документа по регистрам. Как мы видим, при проведении документ регистрирует события, измененный способ отображения вытрат по амортизации в регистре сведений и событий ОС организации. А также в регистре сведений и способы отражения расходов по амортизации ОС бухгалтерский учет устанавливает новый способ «Администрация», который мы выбрали в форме документа. Закрываем окно с движениями документа, документ и список документов изменения способа отражения расходов по амортизации ОС. Список документов изменения графиков амортизации ОС не представлен на закладке ОС панели функций. Мы можем его найти, как и все остальные объекты учета основных средств, через меню ОС, Параметры амортизации, изменения графиков амортизации ОС. Давайте создадим тестовый документ, в форме которого необходимо выбрать новый график амортизации. Выберем сезонный. Так же, как и в других документах учета ОС, нужно выбрать событие, которое происходит с основным средством. В данном случае подходящего события нет, и мы быстро создадим новое событие. Добавляем новый элемент. Вводим наименование «Изменение графика амортизации». «Вид события», в данном случае прочее. Нажимаем кнопку «Ок» и выбираем созданный нами элемент в качестве события с ОС. Выбираем необоротный актив Пусть будет это тот же многострадальный станок фигурного плетения. Проводим документ. Переходим к движениям документов по регистру. И видим, что график амортизации ОС в бухгалтерском учете при проведении документа установлен в выбранное нами значение сезонный. И, конечно же, зарегистрировано событие изменения графика амортизации в регистре сведений «События ОС Организации регламентированных учет. Закрываем окно результатов проведения, документ изменения графиков амортизации ОС и журнал соответствующих документов. Теперь пришло время выполнить обещание, которое прозвучало в самом начале видеоурока. Подробнее ознакомиться с документом «Выработка ОС». При использовании производственного метода сумма месячной амортизации основных средств равна фактическому объему выработки за месяц, умноженному на производственную ставку амортизации актива. Поэтому для таких основных средств ежемесячно необходимо вносить в информационную базу данные об объеме выработки за месяц. Именно для этого и предназначен документ «Выработка ОС». Открываем форму списка документов и любой из существующих документов. В каждую строку табличной части документа нужно внести информацию об основном средстве, параметре выработки, количественному показателю выработки и единице измерения. Благодаря использованию табличной части информацию о выработке всех основных средств можно зарегистрировать одним документом. При проведении документ формирует движение по регистру выработка ОС, данные из которого затем используются при расчете суммы амортизации. Закрываем окно результатов проведения документа, документ и форму списка документов. Важно помнить, что Документ выработка ОС должен быть сформирован и проведен до начисления амортизации. Сама же амортизация начисляется документом закрытия месяца. Закрытие месяца – это специализированный многофункциональный регламентный документ, выполняющий разнообразные операции по закрытию периода в бухгалтерском и налоговом учете, которые могут быть выполнены как одним общим для всех операций документом, так и отдельными экземплярами документа. В контексте сегодняшнего урока нас интересует операция начисления амортизации. Для решения этой задачи мы сформируем отдельный документ, в форме которого при помощи кнопки снимем все флажки, которые определяют выполнение операции как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, и установим флажки только напротив операции начисления амортизации. Обратите внимание, что дата документа автоматически устанавливается на последнюю дату месяца. В случае ведения учета в одной информационной базе по нескольким предприятиям, необходимо выбрать предприятие, по которому закрывается период, после чего можно провести документ. Во время проведения документа в окне служебных сообщений выводится информация о процессе проведения. Перейдем в окно результатов проведения». Если в учете затрат используются только счета 9 класса, по каждому необоротному активу будет сформирована одна проводка по кредиту счета амортизация в корреспонденции с дебетом счета затрат. Если же используются счета и 8 и 9 класса, то по каждому необоротному активу формируются две проводки которые обеспечивают отражение в информационной базе оборота по счету 8 группы, который указан в настройках статьи затрат, которая в свою очередь определена в способе начисления амортизации конкретного основного средства. Кредитовая сальда на счете амортизации по каждому необоротному активу увеличивается на сумму амортизации. Закрываем окно результата проведения документа, закрываем все окна документа закрытия месяца и формируем отчет оборотно-сальдовая ведомость по счету 13.1. Откажемся от вывода информации по налоговому назначению и сформируем отчет за сентябрь 2014 года. в котором отражены результаты проведения документа закрытия месяца, в чем мы можем убедиться, открыв карточку счета, выполнив два щелчка на любой ячейке с суммой кредитового оборота. В карточке счета мы убеждаемся в том, что оборот был зарегистрирован документом закрытия месяца номер 2 от 30 сентября 2014 года. Закрываем отчет и подводим итоги урока. Только что мы с вами начислили амортизацию в бухгалтерском и налоговом учете документом закрытия месяца. Все необходимые данные для расчета сумм месячной амортизации носятся в информационную базу при проведении документов ввод остатков основных средств и ввод в эксплуатацию ОС. Параметры амортизации хранятся в специализированных учетных регистрах сведений и могут изменяться документами учета основных средств модернизация ОС, изменение параметров начисления амортизации, изменение годовых графиков амортизации. Способы отражения расходов по амортизации хранятся в соответствующем справочнике и используются с привязкой к конкретному необоротному активу. В соответствии с настройками каждого способа формируются бухгалтерские проводки. Расходы могут распределяться по счетам учета и разрезам аналитики пропорционально заданным коэффициентам. Изменение способа производится документом изменения способов отражения расходов по амортизации ОС. Для обеспечения расчета суммы амортизации активов, у которых используется производственный метод начисления, необходимо ежемесячно формировать документ выработка ОС. На этом сегодняшнее занятие закончено. Благодарю вас за внимание. До новых встреч!